Банк. Банковские выписки. Находим сумму 3648. Открываем выписку банка и смотрим. Да, мы здесь выбирали счет 664 4 а потом стали выбирать контрагенты. И у нас счет соскочил и ушел на счет 60 0, Значит, поправляем здесь счет. Еще раз правим 66-04. Провести. Провести, закрыть. Теперь снова возвращаемся в акт инвентаризации. Вот у нас здесь открытый висит наверху. У нас наверху здесь все открытые нами окна. Заходим в этот акт. И по кнопочке нажимаем еще раз «Заполнить». Все. У нас, видите, все изменилось. Эта ошибка исправилась. И остался у нас осталось только задолженность основного долга по займу 200 тысяч. Все правильно, значит, мы с вами все проверили. Мы с вами перед закрытием месяца начислили зарплату, налоги с зарплаты, начислили арендную плату, начислили проценты, произвели выплаты по процентам. В общем, делайте в конце месяца все необходимые такие операции, которые делаются раз в месяц. Проверили взаиморасчеты с контрагентами сделали выверку по всем контрагентам и только после этого мы приступаем к закрытию месяца значит здесь я вот их оставляю всегда у себя акты в программе нажимаю, набираю проверено и сохраняю и здесь в актах у нас видно что Отчет проверен. Вот видите, у нас на, каждый, на каждую последнюю дату месяца есть такие отчеты, то, что они выверены, все проверено. Это я так делаю, мне так удобно работать. Вы можете этого не делать, как вам удобнее. Я просто показываю, как я работаю. И теперь переходим непосредственно к закрытию месяца. Операции. Закрытие месяца. Выбираем «Март», нажимаем обязательно «Перепроведение документов за месяц», здесь нам программа подсказывает с 1 марта, это делать обязательно надо. Вот эта вот регламентная операция, закрытие месяца, если у вас какой-то старый, достаточно древний компьютер, может занимать некоторое время. То есть она, особенно если большая база данных, если много документов, то вот само перепроведение документов тоже занимает...